Ровно народ! Заинтриговали вас? Хотите увидеть как мы дошли до этого? Тогда не переключайтесь, оставайтесь с нами, заранее напишите какой-нибудь интересный комментарий, лайк, дизлайк, подписка и погнали смотреть новый видеоролик. stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts too In okay. Just let me be me. Oh, Господи, я у нас там на втором этаже ломают конструкцию, которая вокруг кровати чтобы эту кровать спустить сюда вниз я хочу ее со шланга помыть и, ну, может, сюда поставить. Вот, отреставрировать немножко. Так что пыли летит. Ужас. Страшно. Привязывал ведь все, да? Это... Всякие бутылочки, баночки. Красота. Красота. За это не угол связано трессинг Она полуторка или одна спалка? Попроки иди сразу помой. Так, это принесли ребята на улицу. Помыть надо будет. У нас здесь уже костер. Курочку жарить будем. Все, дочь, да? Да, подрезаем. Что, есть что сказать? Да. Главное, все делать нормально, и будет теплый пол. Да, полы очень теплые, ребят. Не знаю, что вы все там говорили. Мы стоим вот сейчас на линолеуме, да, и войлочная подложка. И полы гораздо теплее, чем у нас в квартире на ламинате. И вроде как сочетается, да? Вот это вот э, такое, совсем оранжевые полы с этой плиткой и с темными окнами. <laughs> сейчас у нас тут такая вообще, конечно, смесь будет. Но ничего, нормально. Зато почти бесплатно. гриль угу. вот так сейчас все закроем. И картошку сейчас. Хотите если кушать Когда скажете -то. Родители готовят? А так, моя задача обрезать вот эти вот все висюльки, вот такие вот, тут их много, обрезать вот эти вот тоже веревки, и сейчас все помою со шланга. Друзья, меня никто не послушал и не стал соблюдать инструкцию, и раньше времени начал отзирать кирпичики, вернее защитную пленку с них. Конечно же, ничего не получилось, так что не забывайте соблюдать инструкцию, ее пишут не глупые люди. А мы остановились, потому что все пошло не по плану, и будем отдирать по инструкции через минимум четверо суток. Уже установлен щит электрический, ну, вернее, его лицевая часть. Этот провод не обращает внимания, это у нас временный свет. Остальное электричество, почему мы сразу не соштрабили стены, будет открытым способом сделано под старину. Мы обязательно вам покажем, как это делается. Это очень красиво, будет так вверх там, расходиться, расплетаться и так далее, но это не скоро. А скоро мы будем собирать кухню уже здесь, кухонный гарнитур, и давайте быстренько к этому перейдем. Думаем, пока под вопросом э, красить всю эту кровать и восстанавливать. Но сначала нужно нормально вот это все дело отмыть и купить краску, потому что сейчас у нас с собой краски вообще нет. Ой, она там почему-то уже синяя все стало. Шлангом я, конечно, э, все вот это вот дело облила. Но Саша говорит, э, зашкурить еще. Всю вот эту синюю краску снять и он красить ничего не хочет, но я хочу покрасить, чтобы она серая, чисто была. Какая грязная. Да? Ага, вот так вот держи. Пипец, Ксюша, такие красивые Сейчас результат покажем. Я решила ее всю забрызгать, а потом эшеланга. Да. Забрыть. И так будет вот, вот они отмылись. Так, сейчас покажет Саша, как ровно все отпилил. Мастер, Класс. Мастер. Угу. Рано, рано. Супер. Так, ну, теперь вот. уже другую сторону будут отрезать. А Санечка, мои... Итак, кухонная гарнитура уже стоит на месте, как вы могли это заметить, столешницу, спасибо братану Ксюхиному, у нас досталась на халяву, столешница подошла просто идеально, и в цвет стен вписалась, и в цвет гарнитура тоже нормально вписалась, раковина у нас будет вот здесь, там, же, там внизу у нас слив канализационный, то есть выходит на улицу. Воду будем заводить оттуда и по стене запускать тоже сюда, пока раковины нет, решили отверстие не вырезать, всегда успеем, когда купим раковину, когда проведем воду, уже займемся этим. Пока что просто большая-большая рабочая зона. Кухню, ой, кухню, рукав кухонный, не знаю, пока ничего не думали, может быть будем делать, может не будем делать, посмотрим. Так, друзья, к вам вопрос. Смотрите, у нас здесь вот оставили... оставлено пространство такое для будущего холодильника. Какой холодильник нам лучше взять? Напишите, расскажите по опыту эксплуатации. Большой, маленький, с морозильной камерой, либо без. Короче, что на дачу лучше выбрать? И вот нам требуется ваше мнение как опытных дачников, потому что для нас это впервые. и мы не знаем, какой холодильник сюда выбрать. Совсем не было времени заехать на торговую базу, и поэтому... Ну, вернее, из головы вылетело, честно скажу вам. Поэтому откосов пока нет. Откосы будем делать своими руками. Сразу же будем и их красить, и нашу дверь красить. После этого уже установим только ручки. Пока что вот так вот все немножечко остается. Ну, как обычно у нас небольшие недоделки. Но это нормально, вы же на канале Усадьбы Шандяевых. Ничего нового. Сюда мы уже выбрали стеллаж, стеллаж будет металлический, будет вот так вот тут занимать вот это вот пространство, он будет сквозной без задней стенки, соответственно, солнышко через окно будет проходить, но сюда также будем складывать всякий ненужный хлам, потом, когда дверь открывается, этот ненужный хлам прикрывается, собственно, как-то вот все вот так вот. Очень просто, много всякого инструмента на даче, ну, как да, обычно, да. а складывать это все куда-то нужно, и можно все здесь по полочкам уместить. Ну, тут, ну такой чистый инструмент, то есть, ну, там, не лопаты сюда да. скажу заранее, это, ну, у меня сейчас по проекту плюс-минус, это обычный металлический такой, либо железный а, стеллаж из Леруа. Металлический, либо Он... железный, а, кто ну, сказать, не... а, возможно, деревянный. Да потому что у нас дома уже есть деревянный до потолка плюс-минус должен быть он. Ну да, вот и еще друзья ну кстати байкеры, байкера там 10 на этом, в этом, в этом да подожди поэтому здесь вот, тоже надо развлекаться но не суть важно короче тут мы ну, купили же вешалку уже вот сюда хотим ее повесить но блин она такая красивая я ее решил оставить вам мыбочную перед входом в парную повешу, там будет халат мой висеть, там шафочка для бани. А сюда я сделаю, как в квартире, самодельную э, вешалку. Тоже вам там вкратце покажем, если вдруг кто -то не смотрел, как мы делали ремонт в квартире. Не знаю, какая у нас там вешалка, переходите там, в начале канала. И есть видео с ремонтом нашей квартиры. Но ничего, мы здесь тоже покажем, как будем делать вешалку. А вот сюда уже скоро-скоро приедет диван. Но, блин, видите, планов очень много, времени очень мало. Завтра я опять выхожу на работу. Но диван мы все равно успеем привезти сюда до следующей ночевки здесь уже с друзьями, потому что казан здесь у нас есть, шмангал у нас тут есть, хорошее настроение присутствует всегда. Осталось только приобрести диван, чтобы можно было здесь в вчетвером, шестером, в восьмером уже спокойно отдыхать и ночевать. Кровать нам досталась от бывшего хозяина, она стояла на втором этаже в его спальне, скажем так, мы ее с отцом спустили сюда, она пружинная, как вы заметили, да, я так пружине все же маленько. Ксюша ее там азелитом наждачкой всего отмыла, оттерла, красить пока мы ее не стали, мы подумаем еще по этому поводу, красить или нет. Матрас нам привезли родители, матрас тут ватный, такой в два слоя сложный, мощный, подушку тоже родители нам привезли. И, короче, вот такое вот у нас место для отдыха появилось, наконец-таки, если вдруг кто устал, может прилечь сюда в прохладе отдохнуть. Как вы могли заметить, друзья, ходим мы по нашему полу босыми ногами. А все почему? Потому что мы подложили полотный где-то 4-миллиметровый войлок под наш линолеум. Наш линолеум был без подложки, без какой-либо, а ложить его на голый бетонный пол, это ну очень нехорошо, мы бы просто замерзали. Как мы, собственно, вон в том углу и мерзнем. почему мы туда и свалили все наши вещи потому что туда нам воздуха просто не хватило. Но ничего страшного, там у нас будет все докладываться плиткой рано или поздно, поэтому ничего страшного. А здесь, где мы сейчас ходим, у нас очень тепло, очень мягко и приятно. Линолеум, мы надеемся, разгладиться, потому что это родительский сыр дома, и он был очень много времени сложен, свернут там, короче, вот как-то так. Надеемся, он когда-нибудь разгладится, когда он разгладится, мы уже будем монтировать сюда плиту сам. Ну, а на этом сегодня все, друзья, всем, кто был с нами, весь этот видеоролик, всем спасибо огромное, пишите свои комментарии, пишите про холодильник нам какие-нибудь пожелания, лайк, дизлайк, подписка не забывайте, жизнь Шиндяевых, второй как канал. Как вам наш в итоге интерьер? Да, да, да, мнение, конечно же, как вам все это, понравилось, не понравилось, что бы вы поменяли или сделали бы по-другому, нам очень интересно, мы наверное прислушиваемся. я хочу покрасить кровать в серый цвет, но очень не разрешает. Ладно, короче, всем спасибо. Всем, всем... до следующего видео. Пока-пока. Да,